Если решили просто сейчас победить свою судьбу, и вам плохо, у вас что-то не получается, то вам ну, не хватает только любви. Вот эта энергия любви, она побеждает все препятствия, рассеивает все, отодвигает все проблемы. Я сейчас вас не успокаиваю. Я вам говорю законы, как происходит. Если человек просто любит святость, если человек любит святое место, святого человека, если человек любит алтарь, чистоту в природе любит, любит чистоту в людях, то это значит, что он любит Бога. Просто его можно по-разному любить. И это отодвигает смерть. Человек, который любит Бога, вот эта энергия смерти действует через плохие события, через разрушение нашего здоровья, через разрушение семьи, разрушение моего достатка. Так действует энергия смерти или энергия времени. Это одно и то же. Если человек воспрял духом, он настроился на любовь, он чувствует Бога, потому что только от Бога идет любовь. Даже женщина красивая, она от, от Бога это имеет. То тогда человек способен растворить это плохое событие. Оно перестает на него больше действовать. Это и есть победа над судьбой. Смерть, побеждающий, вечный закон происходит. Это любовь. Поэтому человек должен понять, что есть разные виды любви. Например, радость. Радость солнцу, радость природе — это любовь. Радость в воде — тоже любовь. Служение людям, забота о людях — это любовь. Это все побеждает смерть. Человек должен только этим заниматься в жизни. И если он наполняется вот этой силой любви, он перестает вот от этой влюбленности зависеть. Он перестает быть рабом влюбленности. Понимаете, мы рабы влюбленности все. Мы хотим к себе любви, мы к себе любви хотим. Это рабство. Нужно хотеть служить любви, делать так, чтобы все были наполнены любовью. И тогда она сама будет всегда жить в твоем сердце, любовь. Она никогда тебя не покинет, если ты отдаешь ее другим. Но если ты ждешь для себя, то это бесконечно может длиться. Это неправильная жизнь, просто неправильная жизнь. Восстань против этого чувства, восстань. Не надо ничего ждать. В жизни столько счастья. Люби все вокруг, радуйся всему, чего ты видишь. И тогда ты будешь... Вытерпишь все, что угодно в жизни. Это и есть терпение. Терпение это не надуваться, как мыльный пузырь, и лопаться потом. Терпение означает понять человека. А понять, если ты хочешь понять, это только энергия любви может дать тебе его понять. Если ты сына не простил, который двойку получил, ты его никогда не поймешь. Может быть, вот та причина, которая думаете, что он двойку получил, потому что он не хочет учиться, она бывает, но она тоже имеет свою причину. Чаще всего дети не хотят учиться, потому что не понимают, зачем. Или у них плохой период астрологический. Или они просто, это не их предметы, им вообще это никогда не понадобится. Они хотят что-то другое учить, а мы их заставляем это учить. Это нечестно. Потому что цветочек, только вот какой он есть, такой он есть, его не перерисуешь. Понимаете? Вот он такой, а его другим хотят сделать. То есть ребенок получил двойку. Вы посмотрите с любовью в его глаза, переварите его эту... А если вы привязаны наслаждаться им, вы никогда не переварите. Если вы хотите, чтобы ребенок только двойки, пятерки получал, и вы это уже себе нарисовали в своей жизни, мой ребенок будет только отличником. Замечательно. Это называется привязанность. То есть вы хотите наслаждаться ребенком и решили, что наслаждение будет максимальным. Мой ребенок будет отличником, замечательно. Это значит, что вы пострадаете сильно. Если ребенок получает двойку, а он должен быть отличником, дальше что? А, -а, -а я в тебя верила. А что это ты в него верила? Он не бог же, чтобы в него верить. Верь в Бога, что ты в ребенка веришь? Он такой же слабый. Приходит в плохой период, он вообще ничего не соображает. Может в психушку попасть. Если его перенапрячь ребенка в этот плохой период и заставить его пятерки получать, он может попасть в психушку. Это факт. И просто сломается психика. Знаете, что когда человек выпивает, у него ломается просто разум. Он сходит с разума. А вот если человек сходит с ума, это совсем другое. У нас есть каркас психический в котором мы живем, если этот каркас рушится, то его восстановить потом назад очень сложно. Это называется «сойти с ума». Если человек один раз сошел с ума, это значит, ему второй раз, в 10 раз легче уже сойти. Понимаете? Поэтому никогда не позволяйте человеку, чтобы его психика сломалась. Может быть, даже выпить — это лучше, чем ломается психика, понимаете? Зачем вот ломать человека полностью? Если ты сломал, он в психушку попал, все. Дальше уже тяжелее. Не факт, что нельзя его опять сделать здоровым, но уже опасность больше. Так а там, где нога сломалась, в этом же месте второй перелом может возникнуть легко. Потому что там уже нога слабее. Так и психика человека. Поэтому нет смысла мучить человека за то, что он ошибся. Вообще нет смысла. Наказать можно, но это не мучение допустим если вы сына в угол ставите за двойку это не, не мучение совсем по-доброму говорит ну постой немножко в углу статические упражнения помогают очистить разум по-доброму как игра все равно что сыгра с ребенком такая постой в углу это игра с ним такая Игра означает любовь. Песни означает любовь. Почему я включаю песни? Потому что если ты не любишь, ты петь не можешь. Если красивый голос хорош, значит человек любит всех. Это любовь, песне. Игра, когда дети играют с родителями, это тоже проявление любви. А дети без любви вообще жить не могут. Им надо постоянно, чтобы была любовь. Они в игре только могут жить. Это означает любовь, игра. Поэтому и в семье должна быть игра а небольшая тоже. Надо в поддавки играть с женой. Ну то есть, она говорит, вот так, она серьезно говорит. Я говорю, да, да, да, да, да, да все правильно. Хотя сам знаешь, что неправильно. <смех> не имеет значения, нет смысла тут доказывать ничего в семейной жизни вообще. Если ей надо, она сама поймет, как правильно. Разве она не может понять? Захочет, поймет. Бывает ситуация, когда надо уговаривать. Допустим, у жены начала расти ну, киста в щитовидной железе. Я говорю, моя хорошая, нужно двигаться. А женское тело ленивое, двигаться не хочется. А муж не вдохновит жену. Я говорю, ну надо двигаться, моя хорошая. Ну нельзя лениться, иначе будет расти дальше киста. Прошло два месяца, приходит с анализа, говорит, она больше стала. Врач уже говорит, есть опасность, надо вырезать. Я говорю, моя хорошая, наверное, пора уже нам бегать с тобой вместе. Она говорит, наверное, пора. <свят> Испугалась. Начала бегать, киста уменьшилась, опасность ушла. Видите как? И она уже теперь поняла, что надо бегать. Все, у нее уже есть это понимание. Она все равно стремится к этому. Хотя женское тело ленивое, но... Женское тело хоть и ленивое, но оно сильно вдохновляется подружками. Вот если подружка бегает, как я могу не бегать? Подружка же уже бегает, все. Женское тело, женская психика так устроена. Если подружка что-то делает, она не может уже не делать. Ну как она? Подружка делает, а я нет? Она не может уже все. Ей надо с подружкой обязательно. Ну что так устроена женская психика. С мужем она не обязательно должна бегать? С мужем пусть сам бегает. Муж сам пусть бегает, да? Он же мужик, пусть бегает. А если подружка бегает, то же все, тут уже не отверстишься. Мужчины, вы понимаете, почему женщины так себя ведут? Что раз ты мужик, должен бегать, пахать, мучиться, ей это нравится. Знаете, почему женщины так себя ведут? Мужчины. Этите, я вам тайну открою. Потому что они родились отдыхать. Женское тело предназначено для отдыха, не для аскезы. Женщина может совершать аскезу из любви. Когда она любит кого-то, она может для детей аскезу совершать. Ради мужа, если она любит. Ради подружки с ней побегать вместе из любви. Но... Ради аскезы она принципиально напрягаться не будет. А если она напрягаться будет из аскезы в женском теле, она с ума сойдет. У нее психика начнет ломаться и плохо станет, начнет тошнить от этих пробежек. Она, вспоминая, будет в холодном поту об этом вспоминать. Поэтому надо снисходительно относиться к женщине, к жене. Вот жена, допустим, говорит, я не могу уже на этой кухне находиться. Я устал. Значит, ну да-да-да, моя хорошая, все. Мы устали. Пойдем отдыхать. Все ее отвезти, самому помыть все. Один раз вы так сделаете, просто за нее помоете. Она так будет счастлива, что потом она всегда сама будет мыть. У меня было несколько раз такие случаи. Жена говорит, я не могу мыть эту посуду. Я говорю, давай я помою. Она говорит, ты грязно помоешь. Я тебе не дам. Я говорю, давай тогда сделаем компромисс. Давай, я буду мыть, а ты будешь смотреть и командовать. И показывать мне, где грязь, и я буду... Она говорит, меня это устраивает, этот вариант. Мы, короче, встали, я мою, она мне показывает. Вот это вот, ну, мне каждое, там две тарелки мне дали серьезно дать. Показывают, показывает, я думаю, ну нет же уже грязи. Нет, есть. Ну, смотри, точно есть. <смех> мою, мою, короче, раз, вымыл две тарелки. И она такая отдохнула, такая, командовала. Пока командовала, отдохнула. Говорит, ну иди я остальное, сама все домой. <смех> ну то есть, как бы я включил ее в процесс, женщине очень трудно тяжело включаться. Но когда она включается, она сама уже потом нелегко. потому что у нее болевые функции слабые, воля слабая у женщины. Когда она включилась, ее надо включить просто. И она дальше сама все делает Тоже вариант отношений между мужчиной и женщиной. Видите, очень ценно знать, чего хочет близкий человек. Вот женское рождение предназначено для отдыха. Конечно же, женщина будет и убираться, и стирать, но это не является как бы сутью ее рождения. Суть ее рождения это счастье, наслаждение жизнью. Она, когда кушает, она наслаждается. Когда она любит, она наслаждается. Она наслаждающаяся в отношении женщина, наслаждающаяся. А все остальные ее наслаждают. Она с детьми наслаждается. То есть она родилась для наслаждения. Мужчина для чего родился? Для победы над судьбой. Он тоже счастье испытывает, когда побеждает судьбу. Этому мужчине надо просто трудиться, побеждать судьбу, а женщина... Тоже иногда трудится над собой, она тоже вдохновляется трудиться над собой, но с, и, из любви, из любви, а не из аскезы. Поэтому женщины должны учиться искать подружек себе, таких же, как они, которые бы друг другу помогали учиться жить правильно. Кому не хватает такой подружки, поднимите руку. Ну, что вы... Вот да, теперь все встаньте, кто подняли руки, девушки. Встаньте. Посмотрите в зал. Кто кому понравился, стоп, стоим. Кто кому понравился, посмотрите, кто кому нравится. И пальчиком поманите. И потом встретитесь после лекции. Ну-ка посмотрите, посмотрите, что стесняетесь? А, бестолковый. Договаривайтесь, встречайтесь, общайтесь потом. Для женщин самое ценное — это дружба с женщинами, запомните. Сколько нужно женщин, чтобы дружить с женщинами? Сколько нужно женщин и дружить с женщинами, сколько женщин должно быть, чтобы выйти замуж? Я вам... математика у нас пошла. Математика судьбы. Сколько нужно женщин дружить с женщинами, сколько по количеству, чтобы выйти замуж? У кого пять, поднимите руку. Ну, у вас где-то, да, 7-8. У вас дальше кто поднимает? Вам четырех достаточно, женщины. Вам четырех достаточно. Еще поднимаем руки кто? Вам надо штук 10, наверное. Да, да. Не хватает, сколько не хватает? Уже 9 есть, что ли? О, моя хорошая, совсем мало. Такая арифметика. Вам сколько надо подружек? И вы замужем, да? Что-то я сомневаюсь, но у вас же есть человек. Нету? Нету? Значит, будет на днях. Наверное, уже почти есть, уже рядом где-то. Видите как? Оказывается, вот когда девушка много дружит с девушками, у ней увеличивается возможность выйти замуж. Все больше и больше, потому что энергия любви вращается, больше и больше ее становится. И в какой-то момент она переполняет ее, и все, и дальше она уже начинает шибать с ног мужиков. Все вот так уже действует и судьба итак давайте будем практически сейчас изучать тему вот смотрите я устала от мужа что это значит какая дистанция какие отношения что происходит я устала от мужа кто может ответить на этот вопрос дистанция близкая понятно кто как себя ведет Муж привязан к жене, правильно. Я устала от мужа. Муж привязан к жене. Что делать? Мягко по-доброму, сильно воспитывать. Держать дистанцию от него, воспитывать, не подпускать все близко, потому что это приведет к разрушению семьи. Надо знать почему. Некоторые женщины сильно себя за это обвиняют. Говорят, я не могу близость строить с мужчиной, со своим. Мне противно, он мой близкий человек, он мне нравится, он хороший человек, но мне устало от него. Что делать? У вас неправильные отношения. Он привязан к вам, вы как бы себя расходуете в отношениях. Значит, надо ему объяснять, давай чуть-чуть дистанцию, не будем так сильно зависеть друг от друга. Объяснять ему, объяснять это, пока он не поймет. И не расходоваться так сильно. Дальше, второй вариант — я не люблю свою жену. У меня нет к ней чувства хорошего. Что это значит? А? Вот смотрите, я не люблю, когда нет чувства совсем. То да, есть два варианта. Первый вариант ⁇ жена привязана, как вы сказали, сильно. Она истощила мое чувство, то есть я устал от ее привязанности. Вторая, второй вариант ⁇ это плохой период астрологический. То есть приходит время, и бац, от, вот эта энергия влюбленности заканчивается просто. Раньше времени бывает, а потом 5 начинается. Что в это время надо делать? Вкладывать, да, молиться, чтобы тебе, ну, чтобы ты не, не был, понимаете, я не люблю свою жену, но ну, не люблю, не люблю что-то такого. Но если ты зависишь от этого, это значит, что ты привязан к ней, а не получаешь от нее, ну, ты привязан, а не получаешь своего. И это бесит, начинает бесить, понимаете? И человек что делает? Привязывается к кому-то другому, пытается одну привязать заменить на другую. А что надо делать? Надо просто в молитве победить этот блок и служить своей жене, чтобы благодарность через благодарность любовь от нее почувствовать. Она благодарна становится ты ее любишь опять. Мама гнобит дочь. Что это значит? Мать, а, хочет, мать хочет эксплуатировать дочь, она привязана к эксплуатации, ее смирением, ее послушанием. Дочь унижена, не может вести себя нормально. Она у нее низкое чувство собственного достоинства. Дочери надо стать сильной, принять мать, ее вот эту строгость принять, соглашаться с ней, но не поддаваться. Стать сильной, крепкой внутри себя, соглашаться, но жить своей жизнью. И держаться на ней на большей дистанции. Потому что если ты чувствуешь, что она тебя гнобит, значит, ты тоже хочешь от нее материнской любви. Понятно? Если мать унижается перед дочерью, дочь ворчит на мать. Что это значит? Это значит, что мать привязана, она унижена а дочь обнаглела. Что делать дочери? Аккуратно объяснять маме, что мама, у нас с тобой неправильное отношения. я должна к тебе повежливее быть, а ты должна быть посильнее. А мать должна дистанцироваться от дочери, стать независимой от нее, стать зависимой от Бога, и потом постепенно по-доброму ее воспитывать, объяснять, как лучше себя вести, и так по-доброму... Не объявлять ей войну. Всегда через доброту все решается. Доброту и строгость всегда все. Все отношения восстанавливаются всегда через доброту и строгость. Они не восстанавливаются только через доброту или только через строгость. Через доброту и строгость приходит обучение человека. Но его может быть строгим к нему, если ты ему служишь. Одна женщина мне говорит: Олег Геннадьевич, я от своего мужа дистанцировалась, через две недели он мне звонит говорит: слушай, ты дистанцируешься еще на неделю. Я так отдыхаю без тебя. Это значит, она ему не служила. Она ему не служила и дистанцировалась. А у нее благодарности в сердце нет, значит, он ее не ждет. Она его замучила просто. И он отдыхает. Это значит, что она к нему привязана, сама. Сама его замучила и сама же еще дистанцировала. Замечательно. Ну и, конечно, будет, он отдыхает. Его замучили, теперь он отдыхает. Какие у вас вопросы по этой теме? Ваш вопрос? Да? А если меня брат и моя мама очень Садитесь, садитесь. Брат и ваша мама. Ага. Ну, как он ее гнубит? Ну, вашей мама очень твердый характер. Да. да? Он ее ломает, да, ее характер ломает. Ну вот. Это другое немножко. Смотрите, здесь другая ситуация. Мужчина по своей природе, каждый мужчина петух. Ну, он кукарекает, если начинается война. Если война началась, то он начинает кукарекать сразу. Поэтому с мужчиной никогда не надо начинать войну. Потому что он по природе или он воюет, или не воюет одно из двух. Мужчина так устроен: или воюет, или не воюет. Что сделала мама? мама в свое время этого ребенка очень жесткий стиль в себя вела с ним то есть она его гнобила то есть она как бы жесткий стиль с ним вела себя То есть он после 13 лет после полового созревания начал бунтовать потому что если мужчина не бунтует он теряет себя он становится тряпкой он начал бунтовать но не коса нашла на камень потому что она ну, очень сильный человек. И так как сейчас она стареет, а он молодеет, он крепким стал, сильным, мужественным, а она стала слабой. Она стала слабой, потому что она стареет. И поэтому сейчас перевеш пошел в его пользу. Но она не уступает. То есть она продолжает себя вести с ним очень жестко. Знаете, почему женщины с мужчинами жестко себя ведут? Потому что у них есть страх природный перед мужчиной, страх. И они... Ну, как бы, самый лучший способ войны — это нападение. Надо предвосхитить противника, напасть раньше. И тогда ты победил. И в этом женщины, они чувствуют себя слабым по отношению к мужчине. Они на них нападают сами, как бы, с целью победить. А когда женщина на мужчину нападает, что происходит? Да, он, у него петух включается, он начинает... Ой, пошел как бы я мужскую природу на себя почувствовал когда мне было три года всего я приехал к бабушке с дедушкой по отцовской линии у них было свое хозяйство и мне было интересно смотреть на взаимоотношения всегда и я пошел смотреть на курицы петухов там курочки ходили я так как они такие красивенькие я начал за ними бегать ну естественно ребенку хочется схватить потрогать красоту, ну, живое что-то. Я начал бегать за курочками, за курочками бегал, бегал, бегал, и потом начал слышать такой звук странный. Потом увидел, что одна курочка не убегает, а это оказалось не курочка. Я когда к ней подошел, к этой курочке, ну, поближе, эта курочка стояла очень гордо передо мной, высоко подняв голову. И трясла этим хохолком, да. Так. Вот. Я думаю, какая-то интересная курочка. Дай-ка ее поймать. И как только я к ней подошел, она подпрыгнула, эта курочка, и в лоб нет. И я падаю на каут. Он меня реально вот сюда прям стукнул, мне. И я прям потерял сознание. Вот. Ну потом меня спасли, конечно. Прибежали, там петуха загоняли в угол. В общем, все закончилось хорошо. Но я запомнил, что курочек обижать нельзя. А то петух будет клеваться. Вот. Ну, то есть, точно так же, когда сами курочки и петухов обижают. Происходит то же самое. Давайте разберем две причины, когда муж бьет жену. Первая причина. А? Первая причина, не то, чтобы называть женщины, классическая первая причина, что она агрессивно отвечает на его строгость. То есть она как бы спорит с ним очень жестко, пытаясь его сломать. Когда мужчину пытаются сломать, у него есть два варианта. Или сломаться и стать тряпкой, и вообще потерять себя. Или бить жену. То есть он сначала начинает орать, задавливать ее, Если она не задавливается, он ее начинает бить. То есть драться с ней. Как с тем, кто пытается его победить. То есть он или угрожает ей сначала. Ну что-то происходит в этом плане. Понимаете, это всегда так происходит с женщиной. Поэтому мужчину побеждать напором не надо. Это неправильное мышление. Женщина должна побеждать мужчину. Два варианта есть. Или молчанием, то есть ушла и закрылась. Или слезами. Слезами — самый простой способ. Заплакала его, сразу расслабилась. Значит, он уже победил. Все. Что дальше сражаться? Вторая... Но смотря, что чего начинает. Если женщина ведет себя агрессивно, то есть ломает тебе психику, ломает, то мужчина что должен делать? Должен уходить. Уходить от этого человека. Закрываться, уходить. Потому что есть два варианта. Или ее бить, или уходить от нее. Больше нет варианта. Если женщина ломает психику мужчины, то мужчина начинает вести себя как воин. То есть он не может остановиться. Его психика рушится. Это очень опасное поведение с мужчиной и женщиной. Очень опасный стиль. Женщина должна может плакать, может жаловаться ему на него. Плакать, жаловаться, укорять, но не крич... но как бы не обзывать, грубить и ломать его. Вот этого не надо. Это мужской стиль поведения нельзя с мужчиной. То же самое мужчина может, допустим, он может строго себя вести, может молчать, может там раскаиваться. Но если мужчина начинает плакать с женщиной, э -э, я не могу", это все, у нее психика рушится сразу. Она не может этого стерпеть, и она уходит от такого человека. Она теряет любовь к нему, перестает любить такого человека. Когда женщина ведет себя агрессивно, то есть она пытается сломать мужчину, мужчине теряется любовь. Когда мужчина плачет, у женщина теряется любовь. Это поведение недопустимо. Неестественное, не парадоксальное поведение недопустимо в семейных отношениях. Второе причин, почему мужчина бьет женщину. Это то, что вы сказали, женщина. Женщина становится тряпкой, все ему позволяет, боится его потерять. Обычно это когда женщина имеет низкое положение в обществе, мужчина высокое. Он, она как будто за Бога замуж вышла. Там ей все позволено, и то, и все, и квартира хорошая. Он ее всем обеспечивает. Она стала сильно зависимой от него. Ну, кстати, он что хочет, то с ней делать. Я даже ведь знаю случаи, когда мужчина приводил женщину домой при жене. При жене. То есть она спала в одной комнате, он с другой в другой комнате и сказал, хочешь, уматывай, здесь все мое. Или можешь жить со мной. Я что хочу, здесь то и делаю. Так она, так она довела ситуацию. Это ее вина. Мы потом с ней общались на эту тему. Это ее вина. Потому что она слишком позволила ему много. Слишком зависимо от него стала. И в результате он обнаглел. Человека, человек может обнаглеть до самых безумных степеней. Поверьте мне, это очень быстро происходит. И человек сам этого не понимает, что он уже стал вот таким. Это просто... Так устроена жизнь. Если человек унижается, он этот яд подливает, подливает в огонь. Точно так же может женщина обнаглеть. Точно так же, как мужчина. Даже иногда женщина бьет мужа. Обнаглевшая такая. Она его мутузит, он такой стоит, терпит. А? Есть такой фитиль. Короче... Журнал вот, юмористический. Там, короче, женщина вышла продавать мужика на рынок. Там рынок, это птичий рынок, там животных всяких продают. И женщина вышла мужика продавать. <свят> торговаться, там женщины подошли. Ну, такая юмористическая история. И они начали с ней торговаться. там вот. ну, За 100 рублей, в общем, она его продавала. Там козла за 70 продавали. <свят> она мужика за 100 рублей. Это там подоплека такая, что... Там было время в, России, в Советском Союзе, когда ну, инженеры всех поувольняли, короче, ну производство все порушилось, а он инженер как бы, ну он уже не нужен, потому что денег нет, и получается он не нужный такой. И а, все спрашивают, а что ты его продаешь? Она говорит, ну как бы нормально все мужик. Я не спрашиваю, ну кем он работает? Инженером что ли? Ну да, инженер. Ну а что его покупать, как бы? кому это нужно без денег мужик как Говорит, кормить его, поить. И одна женщина подходит, говорит, беру, она там козла продавали и мужика, она говорит, беру и козла, и мужика. И те спрашивают, а что ты его берешь, инженер-то? Он говорит, а «Да у нас в колхозе все нужны, у нас колхоз развивается. Мы ему найдем работу. И раз булку ему в рот, и мужик такой ест булку, такой довольный. А эта такая в шоке стоит, которая продавала. Он такой смотрит на ту, говорит такой довольный что типа меня поняли теперь я буду у этой тете жить ну как бы ну, такой прикол конкретный <сー><сー> Ваша вопрос да? да вот супер вопрос смотрите а, тактика поведения такая в древней культуре объяснялась техника поведения когда ломается семья в нашей культуре эта опция отсутствует, понимаете? Люди думают, что когда ломается семья, надо просто или вместе быть до последнего, чтобы тебя сгнобили, или потом уйти навсегда, понимаете? А надо наоборот, в тот момент, когда несправедливость начинается, надо эту опцию всегда иметь, пожить отдельно. И сказать близкому человеку, что я тебе верен или верна, я никуда не ухожу, но я не могу принимать такие отношения. Вот эти отношения, не ты не виноват, не я не виновата, просто такие отношения недопустимы. Если начинается мордобой, обзывание, там, хамство или угроза, там, другую женщину или человек другую женщину уже привел и как бы не хочет тебя бросать, тогда ты начинаешь жить отдельно и ставишь ему условия. Там. Потом, когда у него проходит следующие стадии. Понимаете, если человек вовремя уходит, вовремя, тогда тот не может его бросить. Знаете почему? Потому что есть такой закон в семейной жизни. Если ты уходишь и живешь отдельно, значит притяжение начинается из его сердца, а не из твоего. Тот, кто уходит, тот вызывает механизм притяжения. И человек уже не может тебя бросить. Ему, ну, как бы вот у него создается такое чувство, что он должен вернуть жену, потому что она как бы живет отдельно. И это чувство его трезвит, он начинает трезветь. И дальше она ему ставит условия, когда мы живем вместе, при каких условиях. И дальше, когда он говорит, я согласен выполнять условия, пробует, но знает, что все равно он с первого раза не получится. Где-то на третий-четвертый раз вот такого жизни отдельно человек может уже потом выполнить условия. Он постепенно становится крепче. Ему еще надо давать знания в это время, подсовывать лекции. Ну, то есть в тот момент, когда он нуждается в тебе, человек нуждается также в знании. И в этот момент можно его научить, как правильно жить. Но если вы вовремя не отошли от него, а он начал, тогда потом может быть поздно уже. Допустим, вы перетерпели, перетянули палку, и между вами уже не любовь, и а отвращение пошло. И тогда, если вы отдельно живете, он не возвращается. Почему? Потому что вы... Отношения стали очень гнилыми уже, кислыми, никому не нужны. Поэтому пока притяжение есть, нужно пользоваться им правильно. То есть человек начал наглеть, раз, пожила отдельно чуть-чуть, но при этом надо в сердце доброе чувство к человеку оставлять, да? Как служить, чтобы при этом не... не привязываться, не стать, не стать прислугой. Если нет чувства собственного достоинства в сердце, как бы вы ни служили, вы станете прислугой. Нужно всегда быть достойным. Когда женщина служит, она при этом не прислуживается, она просто ну, приносят счастье близкому человеку. И это не означает, что она унижена чем-то, уни, унижена. Понимаете, знаете, вот в очень крутых ресторанах, в очень крутых ресторанах, или в хороших самолетах на хороших рейсах, стюардессы и вот эти, ну, рестораторы, они ведут себя очень достойно. То есть они никогда не... не прыгают на задних лапках, они ведут себя очень красиво, деликатно, при этом служат. Но при этом они могут сделать замечания, как бы поставить человека на место. Это считается самое крутое обслуживание. Когда у человека есть чувство собственного достоинства, и он кого-то обслуживает, это считается самое крутое обслуживание. Станьте таким человеком, и никогда никто не будет считать вас прислугой. Всегда служите очень достойно. Я же тоже вам сейчас служу. Что, я прислуга? Нет? Просто из доброй воли пытаюсь вам помочь. все. Ну, девушка, вы. Угу. Что, выбрать? Только это же хорошо. Не должна? Так супер, не плачьте тогда. Нет, вы ему скажите, мне хочется плакать. Если ты запрещаешь мне слезы, что-то делай, чтобы слез не было. Это классно, что он боится слез. Это не боялся, было бы хуже. Иногда женщина заплакалась, а он такой, ну и что? Значит, он отшибленный обнаглевший, вернее, надо знать, что уже не плакать, а жить отдельно. Чуть-чуть. Но не уходить. Понимаете, в древней культуре не считалось грехом жить отдельно. Это не грех жить отдельно. А вот если ты уходишь, это уже грех. Или остаешься с человеком, который тебя унижает, это тоже грех. Но жить отдельно это не грех. А мы не знаем, у нас опции это и нет. Мы не понимаем. Или мы до последнего терпим, или уходим. Одно из двух. Вот это все грех, и то и другое. Ну вот вы, женщина, в очках. А, нет, вот сзади. Ага. Спать отдельно, о, это тема страшная. Не спрашивайте меня об этом. Как мне в институте, когда учился, меня это, ну, профессор так меня это пошутил. Расскажи мне лекарство от СПИДа. Я говорю, ну вот как бы такое, такое, такое. Есть еще одно. И он меня намекал на это. СПИ-1. Лекарство спин спи один. СПИ <смех> поняли? Кто не понял, поднимите. Ли? <смех> Все поняли. <смех> Замечательно. Ну, ваш вопрос, девушка, да. <смех> да вот, девушка, вот. <смех> да, вы, да. Микрофончик есть у нас у кого? Знания, Мне кажется, вот то, что я сегодня говорил, все знают, да? Знаю, очень сложно. День терпеть, и служить, и... Лучше всего говорить то, что все знают, но то, что надо знать глубже. Это самое важное, потому что это знание, которое я сегодня говорил, оно является ключевым в большинстве разводов. Вот большинство людей, которые разводятся, не понимают этого знания глубоко. мужчины. А Кстати, Бог сейчас... а, а Бог? Конечно, Бог на первом месте Точно? Могу... Конечно. Все, тогда да. все нормально. Я вижу, что для меня самое главное качество для него мужчине, это то, что он добивается всего сам, старается делать много для людей, для меня старается быть добрым, верным. Ну, много положительных качеств, я не вижу и страсти всегда в любой ситуации. Но вот такая вот ситуация сложилась, что его материальное положение э, намного ниже, чем у моей семьи. У него, э, он старается добиться всего сам. И, э, О, моя хорошая, вы столько уже рассказали, теперь да. слышать какое-то «но» да. уже как-то неинтересно. Мои родители, они пытаются всячески материально помочь нам. Мы безумно это благодарны, но... Не надо, не надо, не нужна помощь. Да, это а с опасно. Муж может а это всегда расслабится. Вот, вот понимаете, если, ну, допустим, мужчина сражается, да, у него меч и щит. И ему дают еще один меч. Говорят, вот тебе два меча. А у того противника только один. Все, вот этот, у которого два проиграет. Потому что он расслабляется. Вот мой отец он старается дать какую-то как Ни в коем случае. Ни в коем случае. Для того, чтобы бизнес развивать, первый шаг – аскеза. Второй шаг – хорошее качество, привлекающее людей. Третий шаг – хорошая команда вокруг тебя. Четвертый шаг – на, маленьком, на маленькой схеме ты отрабатываешь бизнес и понимаешь, как он работает. Четвертый шаг – связи. Пятый шаг – расширение коллектива. Шестой шаг – финансирование. А вы хотите сразу деньги, и тогда что будет Ноль. Мое мнение такое, что это очень опасно. Я уже сейчас вижу, что будет разочарование вашего мужа у ваших родственников дальше, и потом дальше разруха. А как мне поступить, правильно, как предупредить эту Разговаривать с родителями? Или молитва, или молитва. Если есть возможность объяснить все вашему мужу, если он слушает мои лекции, тогда этот вариант самый лучший. Но если он не слушает и возможности объяснить нет, тогда... Молитва, чтобы он прозрел. Здесь все зависит от, не от ваших родителей, а от вашего мужа. То есть не общаться именно с мужем, с Богом, с мужем. То есть с родителями эти разговоры не вести, не объяснять... Нет, это, они всегда будут пытаться помочь. Но это нормально для родителей пытаться помочь. Но мужчина должен сам иметь голову, ну, как бы голову на плечах. Вот знаете, даже когда мужчина говорит, я ну, готов принять помощь, когда я буду к этому готов. Это более высокая, это более сильная позиция, понимаете? Ну, то есть мужчина не, не против принять помощь, но он знает, что главная помощь должна исходить из него самого. Мужчина, любой мужчина, деньги разрушают все. Любого человека испытание деньгами, есть три испытания. Первое испытание называется огонь, когда у человека не хватает на жизнь средств, возможностей, у него низкое положение в обществе, надо плохо, много работать, несправедливости много вокруг, и у него горит сердце, у него сердце горит, ему плохо жить, тяжело. Первое испытание называется огонь, и человек поэтому должен обратиться к Богу. Когда человек обращается к Богу, он получает благочестие, то есть он начинает делать добрые дела. Добрые дела откладываются в его сердце и притягивают удачу. Добрые дела. Он становится богатым от добрых дел. Благочестие копится внутри, человек становится богатым от добрых дел. Наступает второе испытание, называется вода. Что это за вода, за испытание? Это деньги, возможности, влияние. Когда человек, испытываемый водой, очень сильно расслабляется. Человек, испытывая деньгами, огнем очень сильно напрягается. И из-за этого напряжения рушится его жизнь. Когда человек испытывается водой, он расслабляется, становится слюнявым, ленивым. Становится, у него концентрация внимания падает, он уже не понимает, как правильно поступать. Его психика становится ну, не боится опасности. Опасности приходят и разрушают его жизнь. Поэтому испытание водой преодолевается с помощью аскезы внутренней. Не обращать внимания на деньги, делать добрые дела, стараться молиться, думать о Боге и просто зависеть от своих поступков, а не от денег. Перестать быть собачкой, которая смотрит на деньги и дышит им в рот. Вот. Следующее испытание, когда человек... Ну, отрекается от денег, хотя их имеет, начинает использовать их правильно, разумно. Много... Разумность приходит от благотворительности. Когда человек может жертвовать деньги, он может также их экономить. Когда человек не может жертвовать деньги, он их не может экономить. Понимаете? Он сильно привязан к ним, поэтому он сильно их вкладывает. Он сильно их вкладывает, не может... У него нет ресурса, это все... Вот, допустим, много денег вложил в деятельность, Нужен большой ресурс надежных людей, специалистов, которые с этим будут заниматься. Нет ресурса людей, значит тогда эти деньги все об, обваливаются. И ты потом за них будешь платить еще. Потому что если ты их взял у кого-то, значит тебе придется отдавать. Ну и всегда за деньги приходится платить. Допустим, родители просто так дали. Это только так кажется. Если ты деньги использовал неправильно, им будет очень больно. Потому что деньги это кровь. Вот, и они будут страдать от того, что он использовал неправильно, и разрушатся отношения в результате. А если он хочет в, в правильное место, в правильное... Правильное место в правильное... это его собственная Личность. Деньги здесь не помогут. Если он не станет сильным, он не претет сильных людей и не будет способен проницательно относиться ко всему, что происходит. Только сила дает такие вещи. Если человек непроницательный, у него нет команды, значит, он не может правильно вести бизнес, даже если он его направил в правильное русло. Поэтому первое, что он должен сам из себя сделать силу. Знаете, у человека даже может быть танк. Он может на танке ехать. Но когда на него нападают прямо с танком, он будет развернется и будет текать прямо с танком, Понимаете? А на него нападают просто солдат. <смех> почему он с танком уезжает? <смех> Потому что он боится, у него не хватает силы внутренней. Надо сначала силу обрести. Молодец, Хорошо. молодец, все отлично. Вы сами главное все поймите. Потом это для всех хороший следующее испытание. Когда человек отрекается от денег, он не зависит от денег, он зависит от своей внутренней силы. Приходит следующее испытание называет медные трубы. ту ду, -ду, -ду, -ду, -ду, -ду. Вы такой хороший человек. <свят> <свят> ну, слава. Страшное испытание. Слава, гордость вносит в сердце совершенно незаметно. Если человек не чувствует, что он постоянно все делает для своего наставника, для старшего, если у человека, который достиг славы, нет старших, его размажет гордость по-любому. Никто не может защититься от гордости, потому что гордость входит в сердце. Абсолютно незаметно. Ее не видно в себе. И это факт. Ваш вопрос? Да, еще хочу вам сказать насчет деятельности одну вещь. Что на самом деле люди думают, что там, где раз, развитая страна, там деятельность более перспективная. Это величайшее заблуждение. Деятельность более перспективная не в развитой стране и не в стране, которая идет к разрухе. Деятельность более перспективная, когда страна пережила разруху и чуть-чуть начинает подниматься. Вот в этот момент, когда начинается подъем, если люди начинают в этой стране деятельность, никто там ничего не хочет делать в это время. И они становятся первыми. И они потом дальше становятся не первыми, а главными уже. В этой стране, когда идет подъем потихоньку, в это время, как бы, очень легко добраться до самых серьезных людей, потому что некому работать. Понимаете, все разбежались идет был кризис, все разбежались, и те, кто начинают, приезжают в эту страну заниматься деятельностью, там, где начинается подъем, они достигаются успехов в 10 раз быстрее, чем в той стране, которая развита. А та страна, которая развита, она наверху находится. Что с ней дальше будет? Спад, и они попадают в этот спад. Знаете, неудачники, что делают? Они убегают из той страны, которая начинает развиваться, в ту страну, которая уже развилась, и попадают на спад. Проживут там 10 лет. Дойдут до ручки вместе с этой страной. Потом думают: о, там, где я жил, теперь там развились. И опять туда приезжают. Там опять сват пошел. И так они, бедные, бегают туда-сюда, все время несчастные. Ну, что же мне так сильно не везет? А ты приезжай в ту страну, которая только поднимается. Как раз попадешь куда надо. Украина поднимается или опускается? Правильно. Я вам говорил это уже еще в прошлый приезд, что пошел потихоньку подъем, а вы мне тогда не верили. Сейчас уже начинают чувствовать сами потихоньку. Еще пройдет год, еще больше будет подъем. Идет подъем, все нормально. Самое время здесь сейчас развивать все потихонечку. Не торопиться, потихоньку развивать, потихоньку. Ваш вопрос? Привет, Добрый вечер. Многие люди пережить очень сложные жизненные ситуации, которые, возможно, их могут просто поломать. Но, как факт. Случае, факт. Может потому, что... просто поломать ситуацию человека. Просто поломать. Без знаний очень опасно. Да? Да, но во время ваших лекций вы не раз поднимали вопрос старших, или наставников, которые должны вести по жизни. У человека должны быть и старшие, и младшие. Вот у меня вопрос по поводу старших. Какие какие нет неправильно заданный вопрос наставник это не 5 гривен на улице который можно найти даже 5 гривен не найдешь никто не будет бросать смотрите наставник это самое дорогое удовольствие которое существует в этом мире дороже не бывает найти его тяжелее чем найти хорошего работодателя или найти жену себе допустим ну, то есть поймите, что и то, и другое, и третье, никто искать, искать не надо. Искать не надо. Допустим, я когда был начинающим врачом, я спросил у одного серьезного врача, говорю, как сделать так, чтобы клиенты к тебе начали приходить. Он мне ответил. Он говорит, как бы ты ни делал, пока ты не научишься лечить, у тебя не будет людей. Что бы ты ни вытворял. А как только ты научишься лечить, ты увидишь, что люди будут нюхом определять, что ты умеешь лечить, и всегда будут лечиться у тебя. Поэтому просто стань хорошим врачом и все. Точно так же и здесь. Наставники всегда есть. Всегда ты, вы просто их не видите. Просто их не видите. Этот мир является наставником. У одного мудреца спросили, кто дал тебе знания? Он говорит, я научился видеть истину, видеть Бога в разных предметах. Дерево дало мне терпение. Я настраивался на дерево, молился ему, научился быть очень терпеливым, как дерево. Собака мне дала преданность. Я научился быть преданным. Орел мне дал концентрацию внимания. Научился сильно сосредотачиваться от него. И так далее. Он перечислял Сотрудничать нет, сотрудничество мне дали пчелы, как, бы, как сотрудничать. Я на них смотрел. Ну не обязательно нам на животный мир смотреть, чтобы научиться жизни, хотя это тоже не помешает, потому что там все божественно же, божественно действует. Все работает, конечно, иначе бы все загнулось уже. Природа же живет. Вот. Ваша жена есть? Я развелся по причине, которую мы только что обсуждали. Жена реально ломала использовал мужское поведение. То есть она, в, она -то виноват, виноват? Она виноват. Нет, это не я виноват. Я постоянно изменял. И я... Молодец, он все не продолжает. Замечательно. Первым тихо-тихо-тихо-тихо. Слушайте все внимательно, это важный вопрос для всех. Первым наставником является для человека жена или муж. Научитесь слушать Бога через этого человека. Он вам чаще всего будет давать наставление в очень раздраженном состоянии. Когда жена кричит, ты такой сикой прислушайтесь. Спросите, а почему так ты считаешь? Пытайтесь разобраться в этом вопросе. Она знает вас как облупленного, и она вам будет давать наставление. Второе, когда вы выдержите это испытание, испытание женой или мужем, и будете Бога чувствовать через близкого человека, то следующим наставником является, вообще самым первым наставником является мать и отец. Но я уж вообще эту тему закрываю. Потому что мы настолько далеки от этой темы, что вот с нее начинать я бы не начал. А вот муж-жена самое милое дело. Когда муж кричит, значит, он говорит правду. Он чистую правду тебе кричит. Вот, да. Но ты ее просто услышь. Для начала, если хочешь наставника себе иметь. Потому что если ты не можешь услышать жену или мужа, Бог тебе не даст выше никого. Какой смысл? ты ничего не хочешь слушать дальше следующим наставником является друг близкий друг есть два типа друзей одни поют эти меморандумы там как дефирамбы, да простите я уже заговорил да подпевают нам я хочу бросить жену да она такая плохая надо бросить все прямо подпевают а один человек говорит ты разрушишь свою жизнь и ты как бы в шоке, что ты, ты же друг мне, почему ты так сказал? И он говорит, я тебе сказал, потому что я тебе друг. А все остальные, я не думаю, что они тебе сильно друзья, потому что они разрушают твою жизнь. Ну, то есть настоящий друг, это тоже наставник. То есть он говорит тебе правду. И эта правда имеет горький вкус, и очень трудно слышать. Следующим наставником, когда уже друг стал для тебя наставником, ты почувствовал, что он является наставником. Следующим наставником является человек, который дает знания. Ну такой, как я, допустим. Человек начинает слушать лекции. Это тоже наставничество, это тоже наставник. Потом дальше следующим наставником является тот, кто приводит к вере. Он тебе дает веру. Это другой тип людей, не такой, как я. Они дают веру. Чистые люди, светлые, они тебя ведут к Богу уже. И это скорее друг, а не наставник. Это друг. Старший друг просто. Дружеские отношения. Потом следующий вид наставника, это когда человек становится уже наставником. Ну то есть он тоже друг, тебе он ведет как друг, он смиренно себя ведет как друг. Но ты у него изучаешь, как служить Богу. Он тебе рассказывает, все объясняет по-доброму. Но он не чувствуется от него, что он наставник, он не чувствует, он такой невеликий, а просто друг. Друг. Понимаете? И самый высокий, дальше идет самый высокий тик наставника, это он сам последний приходит, когда Бог тебе открывает знания о святом человеке и дает возможность с ним общаться. Святые люди, их много очень на земле, но вы их не увидите никогда. Даже если вам покажут, скажут, вот святой человек, может быть, вы увидите, но вы не сможете с ним общаться. Вы подойдете к нему, и скажете, дай мне наставление. Он не будет вам давать наставление, потому что вы не заплатили цену. Вы начните служить Ему. Станьте таким сильным, чтобы Он вам сказал, и вы сразу выполнили. Тогда Он. Понимаете, есть разный вид наставлений. Допустим, я как к вам даю наставление? Очень аккуратненько, как бы и так и сяк, пытаюсь вам рассказать, как правильно. Потихонечку вас веду. Потому что, если что сказать не так, вы сразу обижаетесь. Наставление не можете слушать. Тяжело очень. Ра. Спасибо большое. Вот поэтому не думайте о том, что Бог вам не показывает наставника. Вы не готовы. Вот пройдите этот путь. Сначала жена, потом друзья, потом очень серьезное отношение к тому, кто дает знания через лекции, допустим. И все остальное потом придет само, придет время, вы получите наставника, который вам даст духовное знание.